Ребята, всем привет-привет, вы на канале Ирина Степная и сегодня я хочу интересную вещь сделать, хочу вот такого вот красивого лизунчика соединить с кинетическим песком. И посмотреть, что у нас получится. На самом деле, мне очень интересно. Вот он наш кинетический песочек. Я его заказывала на китайском сайте. Кому интересно, ссылку оставлю под видео. Стоит он недорого. И сегодня мы с вами соединим их. И мне очень интересно, что получится. Потому что ранее я такого не делала. Как бы нам сделать получше? Давайте сначала посмотрим на наш лизунчик, он прикольный, цветной такой, очень красивый лизунчик, и сейчас мы попробуем в него добавить наш песочек. Ребята, я перемешала нашего лизуна с кинетическим песком. Получился очень необычный лизун. Он такой шаршавый. Очень интересный. Еще он пузырится. Его прикольно размазывать по столу. Также он хорошо тянется. То есть своих свойств не потерял. И необычный был у нас желто-коричневый, а стал какой-то зеленый. От песка тоже роль свою сыграл и очень пузырится очень необычно и в тот же момент и пузырится и рвется и тянется, то есть у него какой-то получился очень необычный состав. О, не порвать. слоный, тут у нас и бблестки, тут и звездочки. И также сюда еще я добавила кинетический песок. Очень необычно, честно. И очень здорово хрустит. Приятно ломать. Так что пробуйте, экспериментируйте. Интересно, что получится у вас. И также пишите в нашу группу ВКонтакте. Слим и бокс называется. Присылайте свои рецепты, свои лизунчики фотографии. Будем их размещать в нашей группе. Так что вот такой вот у меня получился сегодня лизун. Если понравилось это видео и хотите еще эксперимента, обязательно ставьте лайки. И тогда я буду снимать для вас чаще. Всем спасибо за просмотр и пока!